Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, хотелось бы выразить большое удовлетворение от нашей сегодняшней встречи. Как господин Игнатиадис нам напомнил, уже пятый И Микрофон. Все куда, куда. Некоторых из них мне приходилось принимать участие. Я с большим удовольствием вижу в этом зале знакомые лица. Сегодня днем мы, лечить мои друзья, когда обедали, разразился сильный дождь. Один из них сказал, ну вот приехал русский и привез с собой дождь. На что я ему ответил, что если русский привозят дождь, радуйтесь, что он не привез град снег. Знаете, вот в дипломатии, мы в виду. Если в дипломатии происходит сильный ливий, радуйтесь, что не произошло что-то худшее. И вот в связи с этим я хотел бы, переходя обозначенной теме, сказать вам, что сейчас очень модно говорить о плохом международных отношениях, о напряженности, о агрессивной риторике, о обвинениях, об ответных реакциях. Но при этом все-таки надо помнить, что в мире имеет место и хорошее, и после скандалов очень часто и люди, и государства приходят взаимопонимание. Вот в этом плане, конечно, тема от к военному союзу, она очень показательна, но мне хотелось бы еще с какими мыслями с вами поделиться. В этом году майские торжества в Москве, традиционные по случаю очередной годовщины победы Советского народа в Великой Отечественной войне, они сопровождались повышенной дипломатической активностью основных мировых участников. 3 мая президент Путин беседовал по телефону с президентом Трампом. потом состоялась известная в Сочи, которая была после встречи нашего министра Сергея Викторовича Лаврова с э госсекретарем Польбио Хельсинки, -Хель. а в Сочи встречались и министр, и президент. Ну и мне, конечно, очень трудно сказать, какие мысли переполняли наших руководители, когда они стояли на Красной площади и наблюдали парад. В этом году не было воздушной части парада из-за погодных условий. Но так было все как обычно. Танк Т-34 открывал парад. Потом по нарастающей шли другие системы вооружений, современные. вот до новых уже межконтинентальных баллистических ракет. Но э, руководители, конечно, отдавая должные истории, думаю, думают о секундочку. Поэтому э, вот э, наметился определенный период. я бы не сказал, что он э, глубокий, что он последовательный, но во всяком случае, э, вспоминая, как говорил Черчилль, тут джо джо бета дэнго го», говорить лучше, чем воевать, в общем, это на, на наших глазах происходит, происходит какое-то выравнивание, специалисты по спорят, что за этим стоит, какие интриги, какие скрытые намерения. Но так или иначе, государственные деятели встречаются между собой. И палитра очень обстоятельная, очень обширная. Это и обсуждение конфликтных конфликтных ситуаций в мире, проблем разоружения, они очень сейчас для нас важны в связи с тем, что истекает срок договора СНГ 3 по разоружению. То есть вопросов -то очень много. Они наслаиваются, конечно, на истории. И история служит определенным э, указателем, э, как может быть. Вот в связи с этим, эти вот сменяющиеся периоды напряженности перезарядки или перезагрузки, как стало уже, можно говорить совсем недавно, они наводят на мысли о известной цикличности международных отношений. Ну, я бы вам сказал, что я называю это, эту цикличность доктриной кота Леопольда. У нас есть такой известный мультфильм, когда кота Леопольда очень долго задирали мыши. Он отбивался, потом ему это надоело, и он ему сказал, что давайте жить дружно. Ну, что его из этого вышло, мультфильм показывает, в общем-то, не очень много хорошего, но тем не менее такой призыв был сделан. В политике такой призыв э, был сделан, э, когда руководителем советского государства был человек, имя которого вы, наверное, помните, Денис Сергеевич Кущев. Он руководил, с, он руководил э, Советским Союзом с 1953 года после смерти Сталина до 1964 года. Человек, он был известный грубоватыми шутками. И вот однажды он принимал американцев, правда, не в Софии, а это было на 5 в Абхазии. Дело в том, что тогда зашли переговоры по разрушению Зур... Зур... в Дуби, по московскому договору, и приехала американская делегация, и Хрущев э, принимал Джеральда Смита членом делегации, и рассказал им историю, о которой я вам прямо могу сказать, никто не знает. Потому что я эту историю узнал от хрущевского переводчика, который к концу жизни стал довольно разговорчиком. Работал у нас в ГИМО. И вот он мне рассказывал, как Хрущев поведал американцам историю о несчастном гусаре. Я надеюсь, на греческий язык гусар можно перевести. О несчастном гусаре. Красавец гусар, великан, в дворянском собрании танцевал с дамой. И неожиданно, неловко наступает ей на ногу. Покраснел. Оставил ее, вышел в коридор, достал пистолет и застрелился. Хрущев из -за этого, обращаясь к американцам, извлек мораль. Из-за того, что кто-то из нас наступил друг другу на ногу. Неужели мы должны стреляться? После этого переговоры к разоружению пошли гладко. Ну, я сказал на на самом деле там было другое, но я не хочу смущать наше собрание. Вот. Но смысл именно такой. А вот эта цикличность, она сегодня мелкова. Понимаете, все-таки таких вот амплитуд, которая была в 1941 году, таких, слава богу, амплитуды. Тогда это был период исключительной остроты, исключительной ситуации в истории человечества, который стоил человечеству миллионы жертв, и который не завел человечество в тупик именно потому, что вот этот вот переход от враждебности к Союзу, причем вы учтите, не к разрядке, не к ослаблению напряженности, а к военному Союзу, серьезная военная коалиция, который получил название в истории антигитлеровская он состоялся вот э, здесь есть на чем над, чем над чем задуматься анализируя опыт прошлого причем э, надо сказать что тогда было конечно не до шуток когда 1 сентября немцы напали на польшу началась вторая мировая война то в посольствах европейских, в Германии, показывался документальный фильм о бомбардировках Варшав. Присутствующие приходили в ужас от этого. А внизу была надпись. За это они могут благодарить своих английских и французских друзей. Вот это было начало. Мы вообще вступаем, вы знаете, в период круглый дат. 6 июня этого года будет отмечать подовщину выставки в Нормандии. Насколько я знаю, в календаре Владимира Владимировича Путина не запланирована поездка туда. Не запланировано в силу позиции поляков и поездка в Польшу на 1 сентября. Поляки решили пригласить немцев, но не пригласить русских которые 600 тысяч положили человек больше чтобы ее особо вот это вот контекст сегодняшний политический за ним стоит история история того переломного периода в истории человечества Ну, надо сказать что если говорить о враждебности то отношения были конечно исключительно это продолжалась линия мюнхенской политики. В прошлый раз мы говорили о мюнхенской конференции, продолжалась линия мюнхенской политики подталкивания Германии на восток против Советского Союза. Кремль, Советский Союз, чувствовал себя в изоляции, искал пути, как выйти из международной изоляции, и смешно сегодня слышать э, обвинения, когда говорят о том, что вот подписан Пакт молотова риббенбропа 23 августа 1939 года, который якобы открыл дорогу для войны с Польшей, тем самым Второй мировой войны. На самом деле это был уже э, четвертый договор такого рода. Первый был побит, подписан самими поляками с немцами. Второй – англичанами в момент подписания Мюнхенского соглашения. Третий – французами 6 декабря 1938 года. И только вот э, спустя год после этого э, Москва заключила этот пакт, э, чтобы не оказаться в дураках вообще, если так сказать. Знаете, когда-то я вам говорил это в этой аудитории, мне очень нравится, что Жан-Тарес, великий французский социалист, говорил о Европе, континент дураков. Еще ведь важно уже не остаться в дураках. Вот тогда и шла собственно, борьба, чтобы не остаться в бураках. Сталин сделал этот стратегический ход и события пошли по нарастающей, в плане нагнетания враждебности, потому что э, с Гитлером была достигнута договоренность о упорядочении, как говорили, территориальных, э, территориального положения в Европе и э, враждебности это была Советско-финская война. Началась в 1939 году, кончилась 12 марта 1940 года, когда СССР выгоняют из Лиги наций, американцы объявляют моральное эмбарго, то есть Рузвельт вел себя очень осторожно. Он не запрещал, он обращался с призывом к частному сектору не торговать с Советским Союзом. Моральное эмбарго. И э, это вот был результат борьбы двух тенденций на протяжении всего межвоенного периода. Тенденция к коллективной безопасности, видную роль, которую играл Советский Союз, и тенденция умиротворителей, которые возглавляли тогда англичане, французы поддакивали, чем для них это кончилось, хорошо известно. Американцы держались в тени, но были очень и очень в этом плане активными сторонниками этой политики. Вообще вы исходите из того, что сегодняшнее положение Соединенных Штатов – результат двух мировых войн. Первая мировая война выносит их на уровень экономического гиганта, а вторая мировая война делает их, по сути дела, военно-политическим гегемоном. Вот так к этому относятся И, Кстати говоря, через эту призму многие эксперты анализируют сегодняшнюю ситуацию в Европе и с размещением ПРО, и с активным, так сказать, намеками на использование возможной ядерного оружия, когда война далеко от твоих переводов, это сможет быть, понимаете, куда спокойнее, когда она рядом с своим домом. Но что в этой ситуации оставалось делать Советскому Союзу? Важно тут отметить вот какой принципиальный момент, который, по-моему, очень недооценивается. Отношения были очень враждебные. Англичане и французы в условиях, когда на Диме нависла смертельная угроза, они думают о войне с Советским Союзом. После событий вокруг Финляндии, после так называемой Зивней войны, Советско-финской войны, удары авиации по Маку, по нефтяным промыслам и так далее. То есть это был вообще... Это мир вступил тогда в период полного сумасшедшего. Понимаете? То есть нарушение всех совершенно представлением о том, что может быть, что должно произойти. И в этой ситуации важно отметить хладнокровие советской дипломатии. В чем оно проявлялось? Мы не сжигали мосты, мы не портили отношения, мы не хлопали тогда двери. Советские руководители оставляли вариант возможного объединения сил про запасы на всякий случай, что вполне может повернуться в ситуации в 1941 м году. Ключеворубеж был 22 июня 41 года. Вот положение Сталина, его, конечно, обвиняют в том, что он допустил нападение Гитлеровской Германии на Советский Союз и виноват вот за те первые месяцы огромных потерь, отступления, материальных потерь и так далее. Но ведь вы понимаете, когда говорят о том, что нужно было э, нанести удар первым в Германии. Представляете, какая это ответственность для государственной деятельности. Я вот иногда думаю, огромные масштабы производства оружия сегодня, Огромные расходы, новые технологии. Потрясающие совершенно прорывы в этой области. А кто решится взять на себя ответственность, чтобы первым пустить его в ход? Мы можем с вами допустить вот в сегодняшней ситуации, что вы мне скажете, вот этот политик, вот этот государственный деятель способен. Я не могу. Другое дело, когда человек с маленькими усиками, напоминающий Чарли Чаплина. Особенно в конце войны был готов пустить в ход и ракетное оружие, и ядерное оружие, если бы они успели его сделать. тоже уже один кстати, из очень серьезных вопросов истории Второй мировой войны ядерная бомба. Но э -э, взять на себя вот ответственность, э -э, начать, э -э, более того, начать военные действия против Германии, не могло ли это привести к коллективному походу Запада против Советства? Поэтому это вот область, понимаете, гипотетических, альтернативных построений, сейчас очень многие историки этим увлекаются, очень увлекаются. И претендуют, что вот правильно было сделать так, а не иначе. Но история один раз только ищет, она один раз прокладывает дорогу и остается, так сказать, на стрижание. Вот в этой ситуации что делала советское государство? Пыталось сохранить отношения, не рвать. Другое дело, что Черчилль тогда особенно, который возглавлял, в общем-то, антигерманскую партию. Вообще вы не учтите, что этот антагонизм германо-английский, он красной нитью существует. Последний во всяком случае, ну, столетия уж точно э, проходит красной нитью. Возьмите Бреггель. Ну, на поверхности англичане устали от миграции, все это им надоело участие в континентальной Европе, но есть и точка зрения, которая мне кажется очень оправданной, что англичане не для того выиграли две мировые войны, как они считают, чтобы Германия стала экономическим гегемоном Европы. Понимаете, тут есть и такое еще соображение. И трудно сказать, насколько оно верно или неверно но тогда этот вот англо-германский антагонизм, когда Черчилль пришел, он вышел на поверхность, и если Сталин в чем-то сомневался, что возможно ли англо-германское примирение, особенно когда больной человек, больной заместитель Гитлера по партии отправился на мистер Шмидти в Великобританию и там просидел всю войну. И Гитлер, и в москве очень болезненно восприняли эту акцию в мае 1941 года, не собирается ли э, Гитлер примириться сам. То есть были, были очень серьезные сомнения. Бы -бы -было, Было очень сложно оценить эту стратегическую ситуацию. Понять, куда вообще идет дело, в каком направлении развиваются события. Вот эти были опасения, э, и Сталин даже когда началась война, еще боялся, что не произойдет у них примирения на антисоветской, так сказать, основе. Но, э, тем не менее, Черчилль, конечно, пультов, который интересы Англии ставил выше всего. Он понимал, что империя пропадет, что колониальная вся империя окажется поглубленным. Для него война с Гитлером, это было, конечно, дело всей его жизни, можно сказать. Поэтому э, он несколько раз обращался к Сталину с предложением наладить сотрудничество до 41 -го года но вот здесь вот этот синдром мюнхена осады мюнхен он очень действовал потому что Сталин стал после мюнхена супер подозритель он, он он боялся раз. и он отказывался от идти на какие-либо э, шаги к сотрудничеству пока не произошел час x В субботы на воскресенье 21-22 июня Германия не начала войну. Хотя до этого было много фактов. Я вот смотрел последние материалы э, у нас тут вот архивные, вот опубликованные военные. Э, скажем, смотрите, с октября 1939 года по май 1941 было зафиксировано более 500 нарушений советской границы со стороны Германии. Сбивать самолеты запрещали. Дело дошло до того, что один Юнкерс 15 мая сел в центре Москвы на Ходынке, Хадынское поле, которое сейчас застроено элитными домами недалеко от Ленинградского проспекта. Этот Юнкерс 88 сел прямо в Москве, долетел, что за этим стоял проверка противовоздушной обороны, наверное, и так далее. Вот э, Сталин соблюдал. Э, Пакт Сталин старался, так сказать, не дать повод. Конечно, это был серьезнейший его просчет. Можно было соблюдать, но вместе с тем войска держать в состоянии сверхнапряжения. Но так получилось, как. Но вот, вот рубеж, когда враждебность подошла к концу, и начинался новый период. И тут важно что отметить, что и на, у Запада хватило ума тогда начать новый Это войны. Нужно отметить реализм и президента Рузвельта, и, конечно, уинстона чиновников. То есть англо страны, они в это время были уже потрясены поражением Франции. Вы знаете, что произошло? Кремль был тоже в шоке, Когда за две недели Гитлер захватил державу, которую в 14-18 году, в первой мировой войне, они не могли э, одержать победу в течение четырех лет. А здесь за три недели это происходит в силу очень многих факторов, в том числе и военного, совершенно одаренный стратег, э, военный стратег, э, которым был Манштейн, генерал Манштейн, он тогда этот план готовил. Я когда, у меня было свободное время, когда я работал в Голландии, послание там. Я на машине проехал по этому маршруту через Орден. Это было совершенно фантастическое предприятие, которое немцы предприняли. В Орденах до сих пор дороги такие, что едешь, и, и особенно справа от тебя сидит пассажир, он дрожит, потому что там нет никакого ограждения, и сразу вот обрынул. И вот поэтому по этой дороге шли немецкие танки, которые пробили в милинию Можино, вышли, так сказать, в тыл, и новая стратегия того же Гудериана, других генералов, которые имели опыт Первой мировой войны, она сработала за две недели страны не стало. Это изменило всю стратегическую ситуацию. Прямля шок, потому что Сталин себя настраивает на длительную позиционную войну, пока они будут истощать друг друга, мы будем, так сказать, ожидать исход. На Западе шок. Наш представитель, наш постпред, когда не было послов, были постпреды, Иван Михайлович Майский, один из самых таких наших талантливых дипломатов, это был меньшевик. Сталин его потом он подтолнил над ним, что ну, меньшевик, не забывай об этом. Тогда меньшевиком быть это было, знаете, не подарок. Вот, он э, встретился с Черчиллем, он говорит, какие у вас планы, какие, какая ваша стратегия на ближайшее время? Вот какая у меня стратегия? У меня стратегия в течение трех месяцев выжить. Это вот было настроение в Лондоне. В Вашингтоне приехал Джозеф Кеннеди, он был послом в Лондоне, отец будущего президента Джона. Тот, который, говорят, огромное состояние сделано в Бутлеерской, то есть на незаконной продаже спиртного, когда у было закон. Встречается с Рузвельтом. Яркий умиротворитель. Джозеф Генн. Потом он пытается вспомнить, что папа президента это был. А Пиза миротворитель. Говорит с Рузвельтом. Говорит, вы пойдете в историю. Или как великий руководитель, если вы будете Германию поддерживать. Или проиграете выборы. Рузвельт задумался, молчал и отвечает ему. Я боюсь, что я вою историю как президент небольшой страны. Вот это были настроение на Запад, упаднически, полностью, То есть и Запад созрел к тому, чтобы когда началась война, протянуть руку Советскому Союзу, Общий угрозу. Вот эта цикличность, о которой я вам говорил, у меня все-таки впечатление, что в основе этой цикличности лежит всегда общий угроз. Вот Помпео который у нас в миге некоторые называют веселый бесов, толстяк в, в Сочи, он там три темы. Он выступал перед, на Fox News, он три темы э, оттенил, он сказал, что может быть согласие значит, по Афганистану, э, по-моему, по разоружению и борьба с терроризмом. То есть вот он отметил там, где может быть пересечение интересов в плане существующих угроз, общих угроз. Ну, вот сейчас это, конечно, вы понимаете, ослабленное. У нас ведь тоже были иллюзии. В начале 2000-х годов, я очень хорошо помню, разгар был тогда дипломатической жизни в связи с ударами терроризма по Нью-Йорку и Вашингтону. Ситуация была, я, я был тогда, я помню, я был там повеленный в делах, и был такой спокойный день, у меня он в памяти остался, спокойнейший был день. Я был на приеме, как сейчас помню, поляка, приехал новый польский посол, который всех угощал великолепной польской ветчиной. Потом, возвращаясь в посольство, смотрю, никто не работает, смотрит телевизор. Что такое, там футбольный матч? хоккейный маршинец, ну что, что еще, может, мужчина смотреть Во время отработки, а оказалось, нанесен этот вот самолетный удар был по башням-близнецам Нью-Йорке. А потом, во второй половине дня был прием, я как сейчас помню, в каком-то посольстве Латинской Америки, И когда я пошел в это посольство, я вдруг увидел, что большая группа людей смеются, радуются и вообще проявляет какой-то совершенно странный такой день э, интерес. Оказалось, что группа послов, представляющихся мусульманские страны, вот так что между собой э эту ситуацию. Меня, кстати, очень тогда подействовало, потому что, ну, в конце концов, гибель людей, она не может никого общем, просто радовать. Но такова реальность нашего времени, и никуда к этому нам не уйти. Поэтому когда американцы говорят о совместной борьбе с терроризмом, ну, этому можно верить, но вместе с тем я хорошо знаю, что наше руководство в начале 2000-х годов делало на это ставку, что и даже ставило знак равенства. ученым это было как-то не очень э, понятно, знак равенства между борьбой с терроризмом и с антипитеровской борьбой. И многие из нас считают, что слабоватым того, чтобы тянуть на такую же угрозу. Потому что чем больше угрозы, тем сильнее объединение, вы понимаете. И, в общем, это выдох на каком-то этапе темы. Но сейчас вот она опять поднимается. Значит, речь идет о общей угрозе, которую формирует союз, в коалицию. Определяет сотрудничество. Вот тогда это было в ярком варианте выдоха. Угроза была смертельная, союз был необходим, и он оказался сильнее классовых противоречий, потому что в конце концов нужно было подружиться коммунистам и капиталистам. Сегодня это дело обстоит, вы понимаете, несколько иначе. Же взять главную хотя наши китайские друзья строят социализм с национальной спецификой, но вместе с тем большое число членов компартии, миллионеры, миллиардеры и так далее. И Рыночная экономика. Проблема как я уж не говорю про Россию, где наши олигархи вот, пострадали от американских санкций. И Паспорт потерял половину состояния. Ну, то есть, вы понимаете, что я хочу сказать, нет у этого комплекса классиных противоречий между коммунизмом и капитализмом. А тогда они были. Значит, их надо было преодолеть. Это же совсем другое дело. И их удалось преодолеть. Вот началось формирование коалиции. Сталин мгновенно меняет стратегию. Его знаменитые слова, что коалиции надо противопоставить, противопоставить коалицию, а не изоляцию. Имеется в виду коалиция держав Афии, Питеровская коалиция. Пакт трех держав, договор трех держав, Германия, Япония и далее, значит, вот начинается постепенное формирование. Но здесь был период очень сложный для Советского Союза, смертельно сложный, практически, когда он у нас недооценивается в нашей литературе. Вообще о плохом, вы понимаете, люди не любят вспоминать, они не всегда любят писать, честно. но вот этот период с 22 июня по декабрь, 1941 -го года это был смертельный в жизни государства. То есть практически государство было на грани, чтобы исчезло. И в головах руководителей Были планы, которыми сегодня в архивах-то можно найти, там и для понимания. Были и Москву там думали, что придется создавать. У меня работал, когда я деканом, у меня работал начальник курса, который во время войны имел отношение к НКВД, и его должны были оставить резидентом в Москве. Он же был тоже в возрасте, рассказывал мне, его тоже нет. Он был чертежник, спокойно жил свою жизнь. В 1938 году его взяли на работу в НКВД. И вот он там значит, продолжал свою карьеру строить и должен был остаться резидентом сокольников там. Должен был остаться. То есть ситуация была, прямо сказать, на грани. Выживет страна или не будет. И вот это в это время очень осложняло коалицию, потому что американцы, англичане, они смотрели как. А как, как помогать Советскому Союзу, если он сейчас вот, э, оккупирован Германией, и вся помощь о кажсуденце. То есть там был свой взгляд на вещи. Американцы и особенно американцы, они поддались влиянию нацистской пропаганды, которая считала, что это колос на глиняных ногах. Немцы обманули себя и обманули других, чтобы потом в этом быстро разубедиться. Но в тот момент в Москве был послом Лоурен Штенга. Это был человек совершенно бесполезный для Вашингтона, который сеял страхи, что судьба Советского Союза решена. И тогда Рузвельт, его потом пошло в Турцию, кстати, отправили, и он всю войну просидел в Турции. Не знаю, что он советовал американцам в то время, поскольку это было не главное направление, но Рузвельт, чтобы прояснить ситуацию, направляет, направляет своего ближайшего друга Гарри Костинса в Москву. И причем, ведь вы мечтите, что это было время, когда надо отдать должное государственным деятелям, они страшно не Черчик написал завещание. Он столько много ездил. Okay. И, причем yeah. они уже все летали. Сталин летал один раз в жизни и сказал, что все. Когда он летал из ну, Баку в Тегера. Там они попали в турбулентность, и рассказывают, когда он вцепился в в кресло, руками побелели эти вот пальцы. И, в общем, ему это хватило на всю жизнь, чтобы больше самолета не связываться. А э, Черчилль очень много летал, и он оставил завещание, что если я погибну, премьер-министром пусть будет Энтони Инну, который был министром иностранных дел. Они рисковали, сразу рисковали. И вот был Гарри Боткинс на этой летающей лодке э, «Каталина» с северными широтами летит в июле в Москву с тем, чтобы встретиться со Сталином и с первого уст узнать что из себя представляет это выстрела на нет, Сталин сказал, что немцы уже поняли, что война в России – это не прогулка по Парижским бульварам, что очень отличало тому, что происходило. Войска отступали, но при этом с каждым днем война становилась все кровавой и кровавое. Кстати говоря, во время, мне один из участников тех событий рассказывал совершенно каннибальскую, я бы сказал, историю, когда началось под Москвой э, знаменитое сражение, первое сражение, когда гитлеровский крик э, ему был положен конец, с востока подходили эшелоны, с войсками свежими с Дальнего Востока подходили. И чтобы их удушевить, не до печати история, при морозах 20-30 градусов, Замерзшие тела немцев поставили вдоль железнодорожных путей через каждые что метров. И Шелоны шли, видя этих вот так починевших стапы которые стояли вдоль железной дороги. Вот это были реальности войны. Как, какую степень жестокости насилия с обеих сторон она набирала? И вот эти первые месяцы, они были очень тяжелыми, потому что в Вашингтоне и, и в Лондоне считали, что это передышка. Они рассматривали вступление ССР СССР в войну как передышку, которую надо воспользоваться, пока немцы, значит, дойдут до Урала, загонят русских в Сибирь, а после этого начнется их перегруппировка. А поскольку Гитлер мыслил категориями межконтинентальной войны, откуда друг друга. Рузвельт, ты говорил, что я стану президентом маленькой страны, Категория. для этого нужно было подготовиться, ему нужно было всю Европу, так сказать, освоить. Но к этому времени она уже была освоена. У нас недавно, буквально на днях, одна газета очень интересную публикацию сделала. Она перечислила все европейские государства, которые перешли советскую границу вместе с вермахтом. И оказалось, что это практически то же число государств, которое сегодня объявило России санкции. И слава Богу, что денег нет нет Греции. Я имею в виду не санкции, я имею в виду вклад Греции в победу над общим врагом. Мы очень Греции признательны, что сроки войны из-за греческого сопротивления были перенесены от обвинутых. Потому что если Гитлер оказался под Москвой не к декабрю, а, скажем бы, к августу, это тоже, знаете, из области альтернативной истории, что могло бы быть. Вот э, это было э, нашествие, так сказать, всей Европы. Не надо об этом забывать. И там конкретные цифры есть. Сколько итальянцы оставили в России, сколько венгров оставили, и прочие или что 40 процентов немецких танков были произведены на чешских заводах или что треть немецкой стали вырабатывалась за счет шведской руды вот это реалии войны о которых тоже не стоит забывать поэтому огромное значение играло вот это вот выживется когда розовик понял что ссср втягивается затяжную войну, он отдает распоряжение начать посадки. Потому что речь шла Ленд-Лиз. ленд, ленд знаменитое его сравнение, даже, чтобы понять американцам, они любят простые сравнения, вот у соседа загорелся дом, я ему даю свой шланг, он им попользовался, погасил пожар, а потом не вернет. Это вот была идея ленд -Лиза. То есть я даю э, технику, вооружение по, по заказу, но они, когда ее используют, они вернут. Действительно, то, что не было использовано, осталось. Частично вернули, а частично заплатили. Я напомню вам, что в 80-е годы 722 миллиона СССР вернул. Поэтому не надо там верить тем, кто говорит, вот, мы свои крови заплатили, долларами заплатили за оставшиеся. Понимаете? Так что тут все было на такой коммерческой основе. Значит, первые поставки были на основе золота. Два корабля, Азербайджан и Днепропетровск. Отправляются в Соединенные Штаты. 903 тысячи унций золота было отправлено в Соединенные Штаты под первые поставки. И только 7 ноября, вы вот посчитаете уже сколько месяцев прошло после начала войны, только после только 7 ноября, видимо, русский специально это делает, в годовщине Октябрьской революции предугадал, он объявляет распространяет ренд на Советский Союз. Конгресс не стал с ним спорить. В отличие, скажем, от войны, которая идет между Трампом и Конгрессом, тогда Конгресс все понимал правильно. Это американцы называли enlightened selfishness, просвещенный эгоизм. То, что они делали. Чтобы народ понял, что мы, нет, мы не боготворительностью занимаемся Это просвещенный эгоизм. Всего три было крупных проблемы антигитлеровской коалиции. Это Ленд-Лиз, это Второй фронт, это послевоенные урегулирования. Вот из этих, собственно, вещей и состояла э, антигитлеровская коалиция, э, ее жизнь, ее развитие, э, ее успехи, ее неудачи, трения и так далее. Но Ленд-Лиз, к нему отношение в России такое, когда отношения ухудшаются, Некоторые наши историки начинают говорить, что вот он там ничего, мол, решающего не сыграл. Когда отношения хорошие, его начинают поднимать на щек. В итоге ни правы, ни те, ни другие. Он сыграл свою роль. Бесспорно. Почему? Потому что любая война, любые критические обстоятельства высвечивают пробелы в обороне. И такие пробелы были. Очень серьезные. В обороне Советского Союза. И, соответственно, американцы, мы, мы считаем, что там 5-6% от наших усилий, блин лист. Жуков, наш великий полководец, в своих мемуарах эта тема не касается, но есть закрытые источники, то ли это перехваты, его послушивали, где он честно рассказывал, но есть, в общем, запись его признания, он, он говорил, что и, и сыграл существенную роль, в целом ряде вещей ну допустим штудебекеры там что такое штуде бейкер это же не людей гвозить на рыбалку это же нужно было а, тяжелые орудия были, понимаете это, это, это, тогда это было у немцев даже наверное, во время войны тяговая сила играла огромную роль а это была очень уязвимая позиция металлы некоторые, присадки там всякие порох даже был там недостаточно количество там было много позиций поэтому я как раз не склонен недооценивать. Вопрос, выиграл бы Советский Союз войну без лингвиза? Ну, наверное, бы. но было бы тяжелее. Такой ответ можно дать. Вот, вот э, здесь большую роль играла московская конференция только не 1943 -го года, о которой говорил наш уважаемый посол, а конференция 1941 -го года, где Рузвельт уже э, отодвинул Госдепартамент, ребята в полосатых штанах, как он их называл, Отодвинул их в сторону и поручил исключительно интересному человеку Аверелу Гарриману, сыну великого Гарримана, который строил железные дороги на китайских костях с восточным побережья на западных Соединенных Штатах в XIX веке. Это был его папа. Это был уже совсем другой человек, чем папа. Папа был, это барон-разбойник, мощная такая фигура, вместе воевал с Морганом против Моргана, интриговал против Рокфеллера. Это была эпоха вот американского позолоченного века. Вороны-разбойники, как называют. А это уже он был влащённый но он был финансист. Крупный финансист, знаменитый банковский дом Гарри Монбраун и, и компания. Вот. Он, он возглавил эту делегацию, потому что Рузву кину доверил. Речь шла о миллиардных пострадах. Он потом станет послом в Москве в 43 году и закончит свою карьеру уже в 46-м, когда ему подали донского жеребца, на память о его командировке, он отбудет. Мне в жизни довелось его увидеть. С ним очень дружил наш посол Анатолий Куш добрынин 25 лет был нашим послом в Соединенных Штатах, а я был тогда э, практикант в советском посольстве, и мне поручили его встречать на э, праздник 7 ноября. И вот я его встречал у двери, это уже был совсем, конечно, не тот молодцеватый красавец широкий стройный. Вот, человек, который в свое время отбил жену у сына Черчилля Рэндольфа. Помела. Вот это помело, что он станет одним из руководителей демократической партии Соединенных Штатов. И вот этот человек быстро, так сказать, нашел общий сексов Сталина. Сталин к очень хорошо относился. Хотя в конце войны он уже интриговал против Советского Союза. Почему? Потому что советские войска в Польше, а у Гаримана огромная собственность Польши. Сырьевой промышленности. Он там добывал олово и так далее. Огромные были у него там свои собственные предприятия. Вы знаете говорят, самые чувствительные удары это удары по карману. Можно легко понять что его поворот от Рузвельда к Труману, он был связан, конечно, и с личными интересными, поскольку он все это потерял, конечно. Вот. Но начинал он когда-то с концессии в Грузии, Марганцевой концессии. Кары Сталин его называл наш человек из Чиатура. Концессия была в Чатуре в Грузии. Вот на этой конференции решили вопрос о поставках, подписали протокол. Теперь, если коротко, второй фронт. Я, конечно, всю вам историю не смогу, это целый лекционный курс у нас, я не смогу это пересказать, и вы, хорошо это все знаете. Со вторым фронтом, вот если брать последние научные наши, так сказать, разработки, что тут особенно важно отметить? Совершенно ясно, что э, западные руководители, когда СССР вступил в войну, считали, ну, вступил и хорошо. Теперь нам не надо дергаться. Вот это была приблизительная политика. Если ее простым таким языком изображать. Вот я вам приведу цитату журнал ⁇ Федералист ⁇ Я подозреваю, что это журнал, который я видел значит, 13 мая, номер 13 мая этого года. Но мне кажется, что это федералист, который когда-то создавал Александр Гамильтон, один из отцов-основателей Америки, первый министр финансов. Тогда был знаменитый журнал «Федералист». Вот автор в статье о распространенных заблуждениях об американской армии во Второй мировой войне, он пишет интересное суждение, вот, сказали. Союзные армии, имея в виду США, Великобританию, медлили с высадкой в Европе, поскольку в то время советская армия уже уничтожала около 1 миллиона 200 тысяч немецких солдат в год. Вот и все этим сказано. Чего было торопиться, когда русские делали свое дело, истекали кровью. А мы можем их подождать. Что тут важны какие моменты? Существенные. Когда стала реальная опасность, то в Запада освобождения Красной армии и его, вот тогда Черчилль, который настаивал на так называемом балканском варианте, то есть высадка в начале Северной Африки, потом Сицилия, итальянский сапог и Балканы. Вот этот балканский вариант он ему был очень близок. Почему? Потому что он хотел отсечь Восточную Европу от наступающих советских войск. Но за этим стояла более глубокая идея, которая им руководила. Черчилл был авантюрист не по призванию, но Англия-то кричала по швам, она была самым слабым из трех союзников. Англия была страной, которая уже теряла свою колониальную империю, она совершенно переходила в новое качество. И чем позиции слабее, тем авантюрнее становится политик, вы понимаете? Я не знаю, находит ли вы примеры этому в своей греческой истории, в своей греческой политике. Это вам судить. Но у меня складывается впечатление, что чем слабее позиция, тем сильнее авантюрный момент. В чем выражался авантюризм в Черчилле? Черчилль свято верил, что такой человек, как Гитлер, не может быть руководителем Германии. Что рано или поздно он должен быть сметен волной народного гнева. Ну, О народном гневе, конечно, говорили коммунисты. А Черчилль имел в виду элиту. В элите все время зрел Закон. В 1938 году перед э э э Мюнхенской сделкой группа немецких генералов ездила в Лондон, чтобы обговорить с англичанами поддержку переворота. Черчилль принимал, поддерживал, выдушевлял. Чемберлин, который был там премьер-министром, а чем Черчилль это был парламент, он и, и, и сказал, что все это чушь. Он проводил линию умиротворение, эти немцы ему были не нужны. Но вот эта вот идея Черчилля, что переворот в Германии, чем будет, будут дела хуже, тем вероятнее, она у него присутствует по Поэтому он считал, что не надо высаживаться во Франции, потому что произойдет переворот. Там были как конкретные лица. Гергеллер, бывший мэр Бона, Целая большая группа военных, ну, когда случилось покушение на Гитлера 20 июля 44 года, там же полетели головы, там же были уничтожены вся вертушка герман, практически. Причем одним прямо на крючок сажали, как туши поднимали, а другим говорили, что если застрелитесь, то семья не пострадает. Вот Робин, с Робином был трудностей, была славная совершенно фигура, Лиса пустыни который англичан в Тобруке тогда э, разбил в 1942 году. Сейчас опять все эти названия всплывают. Среди уже с другим генералом, фельдмаршалом. Тобрук, Бенгази, Федераламей. Все это места сражения. И э, пострадала вся верхушка. То есть переворот была попытка переворота, но она неудачно закончилась. Гестапо знала свое дело гестапо умел работать. Они были, говорят, даже Конрад Аденауэр был в досье эстапа. У нас такие сведения есть. Я нас вышла очень хорошую о периоде Хрущева. Причем наш, и, англича, и американец написали вместе о хрущевском периоде внешней политики. И там как раз приводятся эти данные, что Конрад Аденауэр, отсидевший всю войну, его не трогали. Почему? То есть и оппозиция была. Вопрос был, как она себя проявит. И Черчилль верил, ему хотелось в это верить, ему хотелось верить в легкую войну, понимаете, что оппозиция сметает нацистский режим, открывают Западный фронт. Американцы, англичане, на танках въезжают, понимаете? А может и без танков, а на лимузинах въезжают, никакого сопротивления. То, что в конце войны в какой степени произошло, когда они стали после сражения Вардена, все что мы стали делать. И вот Черчилль жил этой идеей. Попали в эту мясорубку поляки, по глупости. Каким образом? Польское восстание, Варшавское восстание, так называется, 1 августа 1944 -го года, а покушение на Гитлера 20 июля, 10 дней. Поляки почему начали это восстание? Потому что, скорее всего, нет прямых фактов, но вот интуиция э, научная подсказывает, скорее всего, Черчилль, Мог убедить лондонское правительство в Лондоне, он знал об этом заговоре, что Гитлер будет сброшен, наступает новый период, и... а за Польшу шла борьба. Страшно шла борьба. Значит, что польская армия Краева захватывает Варшаву, а советские войска были еще нависли. И когда советские войска приходят, уже в Варшаве установлена власть. И вот они попадают в эту мясорубку, потому что стали После 500-километрового 500 броска наших фронтов на Висле, а, а, они истекали кровью. Снабжение было все нарушено, Сталин внушает Я допускаю, что он не хотел проливать кровь дополнительно. И не давал приказ любой ценой взять Варшаву, чтобы помочь. Такое могло быть. Хотя меня многие мои коллеги-историки могут осуждать такой взгляд. Но а с какой стати было поддерживать интриган? Но виной был черчен, потому что он, скорее всего, внушил полякам, действуйте. Судьба Германии уже решена. А нет. Германия еще после этого воевала почти целый год. И стоило это очень-очень дорого. Заводы Крупа производили танки до апреля 44 -го года. Представляете, какая это была мощнейшая машина. Как она была... Как она работала. Танки не поступали на фронт. <coughs> потому что железнодорожные пути были разбомблены. Они... Копились во дворах предприятий. Вот какая-то была силища. И разгромить эту силищу, это мог, я думаю, что мог только э, тогда советских солдат Потому что американцы один раз попробовали орденское сражение, и захлебнулось оно. Жертвы были Большие, немцы расстреливали, причем это была 6 танковая армия СС. Цвет, оставшийся цвет, это были солдаты, которые прошли всю войну, озверевшие совершенно. Я был, мне показывали эту стену, где расстреляли 36 человек в одном бельгийском городке, который был немецким. Это часть, которая перешла к Бельгии, Маменьки Расстреляли просто, причем взяли двух чернокожих немцев, вытащили. Пожалели их остальных расстояния. Это была вот линия на Арабском Востоке такая же. Подыгрывать э, мусульманам, чтобы они выступили против, против англичан. Под, Поддерживать их так сказать, порыв. Это была целая стратегия разработана. Вот э, второй фронт, э, он э, состоялся, но трижды обманывали Сталина. Представляете, как у него было отношение к западным политикам? Как он к ним относился? Был Мюнхен, был обман со вторым фронтом. Но э, американцы доказывают, что армия была очень слабая. Но действительно у них в логикационной промышленности было перед войной меньше, чем в кондитерских людей. Работало. Армия Америки тогда была приблизительно перед войной на уровне армии Португалии. Так американцы сами считают. Но они очень быстро стали наращивать все эти ресурсы резервы. Дело в том, что здесь был еще тихоокеанский фактор. Дальневосточный фактор, где нельзя забывать, аргумент у американцев был. Потому что всю войну Рузвельт настойчиво Сталина пытался втянуть войну против Японии. В советском истеблишменте это было табу. Говорить о японцах плохо было запрещено. Почему? Потому что Сталин понимал, что если к Восточному фронту, где судьба страны висела на волоске, добавится еще и дальний вошел.